Добрый день! Всем привет-привет! С вами Екатерина Клопенко. Рада вас приветствовать на своем канале YouTube. И сегодня я буду вам рассказывать о нашей декоративной косметике, о косметике компании B.O.C. Ну, уже не раз говорилось, да, что косметика, вся продукция компании, она... В общем-то, натуральная, вся натуральная. И если даже состав ее не 100%, то основной процент это идет натуральных компонентов, натуральных ингредиентов. А остальное, ну, буквально там 15-10-2-3%, процента это идут безопасные абсолютно ингредиенты, которые, ну, необходимый для той или иной косметики, ну, чтобы она существовала, скажем так. Ну, а сегодня я хотела бы рассказать именно о декоративной косметике. Вот смотрите, если вы не верите, да, то я хочу показать, что действительно я ей пользуюсь. Вот здесь вот просто много-много-много всего. По-моему, у меня даже что-то еще осталось в косметичке. Я вам хочу сегодня просто быстренько пробежаться, потому что я рассказывала уже о маскирующих средствах. Это вот такой вот был карандаш, да, тональный со спонжем на кончике. И вот такая вот тональная тоналка, да, крем-тональный крем. Великолепные два средства – очень хорошо наносится на кожу, не размазывая, а только вбивая. И запомните это раз навсегда, что вся косметика компании Биосик, когда мы наносим ее на кожу, мы должны ее вбивать. Вот про это я уже рассказывала, классные очень продукты, абсолютно стопроцентные. Дальше, еще к маскирующим средствам я приобрела вот такую замечательную пудру, причем я приобрела ее по акции, это был комплимент от компании Биоси, это очень важно. В течение всего месяца компания делает нам комплименты, то есть при определенных условиях да, компания дает тебе возможность приобрести очень дорогой продукт по очень-очень маленькой цене. Цена обычно в пределах 99 рублей, да, продукт при этом стоил рублей 500, мы его берем за 99 рублей. Итак, это пудра, цвет у нее ваниль, вот такая вот очень-очень красивая, и смотрите, как здорово придумано, когда поднимается, да, то есть спонж лежит не здесь сверху, да, а вот таким образом он поднимается и находится в специальной коробочке, да, очень удобно, коробочка пластмассовая, безопасная, но выглядит достаточно очень шикарно и богато. Пудра ложится идеально, абсолютно, я пудры вообще никогда не наносила, просто ну, не любила. Вот. Сейчас я пудрой пользуюсь, ложится идеально тонко ее не видно. То есть то, что вы пользовались пудрой, ее в общем-то даже не видно. Но зато э, ощущение матовости и лица да, и э, ровности лица мы э, сразу видим после того, как воспользовались <к können> данной пудрой. Вот, Хвастаюсь. Дальше. Э -э, карандаш для бровей и карандаш для губ. Карандаш для губ с кисточкой. С одной стороны, да, с другой стороны, как бы, имеется сам цветной карандаш. А, вот такие карандаши, они а, чуть мягче, чем карандаши в компании, которые идут без кисточки. Без кисточки они более твердые. То есть, у вас есть выбор. Если вы любите мягкие карандаши, вы берете с кисточкой. Если вы любите более а, твердые карандаши, то есть, вам просто нужно будет выбрать без кисточки. Очень хорошо ложится карандаш, держит помаду, не растекается. То есть можно потушевать кисточкой. Мне очень понравилось. Несколько цветов. Классная вещь. Дальше. Я никогда не пользовалась карандашами для бровей. Но вы знаете, вот это вот прям находка карандаша. С одной стороны он двухсторонний. С одной стороны у нас идет воск вот такой белый. Когда вы проводите по волоскам, они начинают ложиться так, как нужно. То есть вы вначале проводите воском. Укладываете где-то что-то, где-то какой-то волосок вам да, не нравится, как он лежит. Вы воском его укладываете, делаете форму, после чего берете цвет. И уже а, все, что нужно вам, вы подрисовываете. Очень классная вещь. Я взяла темно-коричневый. Причем темно-коричневый имеет такой оттенок, я бы не сказала, что прям реально коричневый. Он имеет чуть-чуть а, цвет графита. То есть он коричневый, все нормально, но имеет чуть-чуть цвет графита. Поэтому а, я почему никогда не красила с карандашами для бровей? Потому что были либо коричневые, либо черные, да, либо светло-коричневые. А вот такого вот промежуток между коричневым и черным цветом, в общем-то, не было. То есть мне не нужно было делать черные прям брови, вот. но ну, и коричневые мне тоже, в общем-то, не нужны. Мне нужно что-то вот между э, черным и коричневым, то есть ну, наподобие графита. Вот как раз вот это, это э, как находка суперская, очень хороший цвет. Я думаю, и тот, кто пользуется коричневым, и тот, кто пользуется графитом, вот это вот карандашик будет спасением для ваших бровок. Так, следующая тушь, это тушь от компании Биоси, вот таким вот образом она выглядит тоже абсолютно стопроцентная я брала моделирующую, в этот раз я взяла тушь объемную вот смотрите, какая кисточка у нее замечательная наносится очень хорошо, я использую с нашим средством для ресниц со специальным средством сывороткой для ресниц, то есть я вначале крашу сывороткой для ресниц на один слой а затем я крашу тушью После чего даю ей немножечко высохнуть и крашу второй раз. Для меня это абсолютно достаточно. То есть ресницы у меня раскрываются столько, сколько нужно. Кому нужно еще больше, сделайте это на 3, а может быть на 4 раза. И тогда у вас будут ресницы действительно громадные, как у куклы. Если я раньше думала, что э, тушь от компании Биосинь не даст вам возможности иметь больших и красивых ресниц, то э, вот с этой тушью я вам хочу сказать... Все реально, все возможно Просто нужно правильно ее нанести Ну и э, в заключение Вот такие две помадки Это матовые помады э, Заказывала не лично себе Я а заказывала дочери Потому что я не очень люблю матовые помады Но вот сейчас на губах У меня как раз вот эти две матовые помады То есть одну я вначале И сверху чуть-чуть, чтобы осветлить Нанесла другую Ощущение реально приятное. То есть, губы, как обычно после матовой помады, не сушат. Но э, вот это вот, э, как вот обычные помады красишь жирности, тоже нет. То есть, реально матовая помада без каких-либо вот, вот таких дискомфортов, как вот есть обычные какие-то другие матовые помады. Давайте посмотрим цвета. То есть, у нас был заказан вот такой вот цвет. То есть, если хотите, я вам сейчас покажу, как она... Красит очень хорошо, очень плотно ложится на руку. Вот видите? Точно так же она ложится плотно, красиво на губы. Вот этот цвет очень красивый. Я сейчас вам скажу, я не знаю, не помню, как он называется, но номер 3517. Очень красивый цвет, очень. Вы знаете, как завятшая роза, скажем так. Вот знаете, есть розовые розы, да, с таким, вот. И а, цвет немного коричневатый более, Посмотрите, как плотно да, ложится э, помада. Тон, сейчас я вам скажу какой, 35-47. Классная упаковка, я обалдею. То есть она пластмассовая, да, но выглядит абсолютно шикарно. Абсолютно шикарно. Помада увлажняет губы, не сушит губы. То есть, после того, как вы ее снимаете, нет вообще никакого дискомфорта. Поэтому, ну, я не знаю, абсолютно классные вещи, абсолютно классные продукты от компании Биоси. Что дорогие друзья, небольшой, совершенно короткий обзор декоративной косметики компании Биоси. Я вас предлагаю воспользоваться скидкой в 33% на всю данную продукцию. Чтобы ей воспользоваться, нужно под этим видео пройти регистрацию абсолютно бесплатно. И ради Бога, пользуйтесь э, э, в своем городе, делайте заказы э, и получайте такой вот красивый э, продукт, такой замечательный продукт, как декоративная косметика компании Biosim. Если же вам интересно... Э, бизнес да, в нашей компании, вы точно также можете со мной связаться по ссылочкам в социальных сетях, все контакты даны под этим видео, и ради бога я вам расскажу вообще как и что можно делать, как можно зарабатывать да, с помощью такого замечательного продукта и такой замечательной компании. Все, спасибо вам большое за внимание, большая просьба, обязательно ставьте лайк, если вам мое видео понравилось, и если эм, хотите узнать, что будет дальше, да, как, какое развитие э, получим мы в дальнейшем, конечно же, подписывайтесь на канал и ждите новых видео. До новых встреч!